Всем привет. Это Мока. She is not just good cat. She is amazing. She is amazing. Not just good. She amazing, right, Мока? You amazing cat. So instead of saying very good, you can say amazing, amazing. Stop saying very. Так называется наше видео сегодня. Uh, вообще отличное слово very, ничего плохого в нем нету. Но сегодня, дорогие друзья, мы, у нас с вами есть возможность обогатить свой словарный запас так называемыми сильными прилагательными strong adjectives. Uh, и они исключают надобность вообще употребления этого very. Потому что они уже сами по себе сильны. Они внутрь в себя включают это very. Поэтому с ними, Ахтум, будьте внимательны. Мы не употребляем. Вот с этими прилагателями, о которых мы сейчас будем говорить, друзья, мы с ними не употребляем very. Мы можем сказать с ними really, completely, or absolutely. Но не very, окей? Okay? Итак, давайте узнаем, что это за прилагательные. First one. Very little. Очень маленький. Strong adjective is tiny, крошечный, tiny, tiny, tiny, tiny. Опять же напоминаю, мы не говорим в английском языке very tiny. but We can say really tiny, okay? Tiny, tiny, крош кр крошечный, крошечный. Look at these tiny fingers, aren't they cute? Посмотри на эти крошечные пальчики, разве они не милые? Tiny fingers. Крошечные пальчики. Возможно, речь идет о пальчиках новорожденного. У него fingers tiny. Tiny. Incredibly tiny. They're like really, really tiny. Very big. Два популярных слова. Huge. Huge. And enormous. For example, elephant. Это very big animal, right? So... Usually when we talk about elephant, когда мы говорим о слоне, we say that elephant is huge animal. This is a huge or enormous animal, okay? Again, we don't say very enormous or very huge, but we can say really huge or completely enormous. One more example. Is it a big house? Yes, it's an enormous house. Это большой дом? Да он просто огромный. Не просто big. Enormous. Or huge. You are truly enormous. Very tasty. Strong adjective. Delicious. Пальчики оближешь. Вкуснятина. Delicious. Who cooked this? It's absolutely delicious. Кто это приготовил? Это просто вау, wow, it's so yum. Просто пальчики оближешь. Итак, instead of saying very tasty, say delicious. Mom, this is delicious. Too delicious. Very angry. Очень злой. Very angry. Strong adjective. Furious. Просто в ярости. Furious. Why are you so angry? I'm always furious when I'm when I have to wait. Что ты такой злой? Я все время я просто в ярости, когда мне приходится ждать. I'm always furious, furious, furious when I have to wait. Mother would be so furious. Мама будет просто в ярости или мама была бы просто в ярости. Mother would be so furious. Very tired, strong adjective, exhausted, exhausted, exhausted. Это когда просто из вас выжаты все соки. Very tired, exhausted. She felt emotionally exhausted. Она чувствовала себя эмоционально истощенной. Больше нет сил. Exhausted, exhausted, exhausted. I'm exhausted. Exhausted? Hot. Например, когда мы говорим о погоде, давайте с вами будем говорить о погоде. Или о воде можно говорить тоже hot. Strong adjective boiling. Опять же, погода. Uh, it's boiling hot today. Boiling, it's boiling today. Это так, что я просто сижу сейчас без вентилятора, и чтобы вот эти растения не, uh, не копошились в, в экране и вы не отвлекались на них. У меня стоит вентилятор. И это просто boiling здесь. Boiling, boiling, boiling. Boiling от слова кипеть. So, uh, one more example. It's very hot uh, in summer in Turkey, isn't it? Oh, it's just boiling. В Турции в летом очень жарко, не так ли? Да тут просто парилка. It's boiling. Или про воду можно сказать. Wow, it's boiling hot. Например, про чай. Итак, instead of saying very hot, say... Boiling, or boiling hot. Yeah, it's boiling up in here. Next one. Very dirty. Very dirty, очень грязный. Strong adjective. Filthy. Filthy, filthy, filthy. У самого последнего альбома Джастина Тимберлейка самый первый сингл, где он там танцует с роботом, uh, так и назывался. Filthy. То есть, значит, очень грязный, Пошлый, мерзкий, какой-то вот такой, filthy, very dirty, filthy. Разговор между двумя людьми. Ники Минажь's lyrics are so dirty. They're just filthy. Лирика в песнях Ники Минажь очень грязная, очень пошлая. Да, она просто мерзкая, окей? Okay? Filthy. Простите, если среди вас есть фанаты Ники Минажь, но то, что я говорю, это правда. Lyrics just filthy, gryzny, merski, poshlie, filthy. Instead of very dirty, filthy, filthy, filthy, filthy, absolutely filthy. Very funny, smishnoy. Very funny, ochin smishnoy. Hilarious, strong adjective. Hilarious, hilarious, hilarious. Hilarious. This TV show is just hilarious. Это TV show просто уморительное. Итак, instead of saying very funny, say hilarious. Hilarious. Hilarious. Hilarious. It's hilarious. Crowded. Very crowded. Crowded – это что-то заполнено людьми, например, улица или автобус или вагон, метро. Crowded. Crowded. Instead of saying very crowded, say packed, packed, packed, packed. Как селедка в бочке, packed. The metro in Tokyo is packed in the morning. Tokyo Токио метро просто куча народу. Ступить некуда утром, как бы packed. Каждый вагон упакован. Как мы по-русски вообще говорим? Забито битком, вот. In the, packed, packed, packed. the bus is packed. This street is packed with people. Если вы смотрите белорусские новости, там сейчас все главные улицы просто not just crowded, they are packed with people, которые протестуют. Окей? Пакт, пакт, пакт. packed. Next one. Wet, мокрый. Very wet, очень мокрый. But the strong adjective is soaked. Soaked. Вообще soak это когда что-то пропитывается чем-то. If you're very wet, you're soaked. Значит буквально вашу одежду можно выжимать. Soaking wet or soaked. His soaked shirt stuck to his chest. То есть его супер мокрая рубашка прилипла к груди. Stuck is stuck because it was soaked. Она была настолько мокрая, что хоть выжимай. Человек попал под ливень. Когда вы попадаете под ливень, очень часто фильмы бывает, Человек позвонил звонок, другой открывает дверь и говорит: "Wow, you soaked! Ты просто насквозь мокрый. You soaked, soaked, soaked. soaked. Друзья, можно сказать, что что-то very good, но вот заменителей слова very good, сильных прилагательных в английском языке для слова good, просто тонна. Как, в принципе, и в русском. We can say amazing, gorgeous, uh, wonderful, a lot. Так вот. Amazing English School, школа английского языка, ждет вас. Если вы хотите прокачать свой английский, то ссылка будет под этим видео. И первое... Uh, Первый пробный урок бесплатно, окей? Okay? It's amazing, it's gorgeous. Окей, okay, guys? It's not just good. So, try it out. Попробуйте. Всем пока! Эксплуатация животных.